Fine. tonight, tonight. такая ну самое главное что в мороз нормально солнышко на каде в принципе настраивать здесь нормально Асфальт вообще хватает. Нормально. До этого на моторе же выбора стояли, да? да. То есть, ну, ехало совсем по-другому. Да, Вот мы приехали, да я говорю, ну снимай видос, я говорю, приехали, как бы откатали, все нормально, никаких проблем, колеса, кстати, у нас здоровенные, блин, при этом тяга, а, даже на таких колесах, она не хреновая у нас такая, прям нормальная, боевые-то колеса, они другие будут, другой диаметр, там, соответственно, грунт, либо шип будет нормальный, ну и сейчас катались устали как собаки еще через каркас здесь вот в салоне ну где он проходит вот эти трубы вот эта труба которая он туда уходит и из арги, ну не закрыты дырки дует прям вообще жесть оттуда плюс ковши жесткие в жопу отсидели просто жестко на них что откроешь капотик я это сниму ребятам если видно будет Хрен его открывать Правда тут особо ничего не есть Ну в общем обычная Без каких-то Особых переделок Сейчас попробую светануть конечно Пожарить ключо Вот Здесь все стандартно Соответственно, БФ стандартный, рампа стандартная, партунки стандартные. То есть, все как бы по стандарту все сделано. Так что, вот такие дела здесь. Радиатор мы закрыли, он тут здоровенный. Остался маленький кусочек, но при этом все равно температура так падает нормально у мотора. Да, и датчик фасу, ребята, здесь сделал. С трамблера опять. Сейчас датчик открутим и зальем уже, и ребята поедут. Да, кстати, выхлоп здесь стандартный, то есть без каких-то там переделок, не прямоточных, а обычный. Что это? Не держит или переставит? Там, кстати, дубак прям все надо от, от каркаса трубы герметить, ну, закрывать. В ноги просто хреначит меня. Да. Так что вот такие делишки, ребят. Сейчас мы откручиваем, откручиваем, э -э, заливаем прошивку и ребята в Пушкин поедут нормально уже. Так что, в общем, все настроено, все сделано. Э -э, не забываем ходить под видос. Там у меня ссылочки на контакт-драйв и, соответственно, подписываемся, жмем колокола, ну и смотрим другие видосы. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.